Друзья, всех приветствую! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал IKIGAI. Сегодня у нас будет прямо очень коротенькое видео, которое даст вам пищу для размышления и заодно поможет определиться с движениями цены на биткоине. Итак, давайте начнем. Что мы здесь видим? У нас вырисовывается достаточно интересная ситуация. Мы видим здесь импульсное движение вверх, потом консолидация, движение вверх коллекционное, движение вниз, консолидация и движение вверх. Тем самым, друзья... Мы с вами видим импульсное движение вверх без коррекции. То есть здесь у нас пока что присутствует просто консолидация. И вероятнее всего после такого импульсного движения с большей вероятностью будет коррекционное движение вниз. Докуда? Вероятнее всего до уровня сопротивления в данном месте. То есть здесь у нас была формация тройное дно. Здесь находился уровень сопротивления. А потенциал тройного дна себя отработал. Мы с вами говорили об уровне 48 500. И теперь мы можем скорректироваться как раз-таки до этого уровня и потом вновь здесь постоять и отскочить. Тем самым, что он здесь вырисовывается, друзья? Смотрите, опять же, видим с вами то самое движение вниз, консолидация, движение вверх, движение вниз, консолидация, движение вверх. И здесь мы опять же, судя по предполагаемой коррекции, можем предположить движение вниз, опять же консолидацию и движение вверх. Тем самым, что он здесь образуется? Немножко странно я это нарисовал, а тем самым у нас здесь образуется фигура голова и плечи, перевернутая голова и плечи. Линия шеи у нас будет находиться в данном месте. И теперь, друзья, смотрите. У нас нарисованы уровни Фибоначчи. Отмечу уровень 0,786. Опять же, нарисую линию шеи в данном месте. Потенциал предполагаемой головы и плеч равен ее голове. Голове. Тем самым, потенциал выхода будет равен как раз-таки этому уровню Фибоначчи 57 тысяч. И данная формация потенциально может, опять же, сделать нам выход из данного диапазона, то есть пробить данный уровень сопротивления в 53 тысячи долларов. И опять же, судя по тому, что мы предлагаем к середине октября превысить данный локальный максимум. То есть по таймингам напоминаю, что мы должны выйти к концу октября. И превысить данный локальный максимум. Но, друзья, не все так просто. Смотрите, мы уже отрабатывали подобную формацию. Давайте открою H4 таймфрейм. Вот у нас нечто похожее. То есть, смотрите, здесь у нас после нисходящего тренда образовалась фигура голова и плечи, которая потенциально давала выход из данного уровня сопротивления, данной трендовой линии сопротивления. И мы с вами вышли вверх и отработали импульсное движение вверх. Но, друзья, здесь условия, они не очень хорошие. Объясняю почему. Фигура голова и плечи перевернута – это фигура смены тренда. И, следовательно, перевернутая голова и плечи должна образовываться после нисходящего тренда на заключительном этапе нисходящего тренда. А что мы видим здесь? Здесь мы видим восходящий тренд и краткосрочный нисходящий тренд. То есть фигура голова и плечи в таких больших масштабах, перевернутая, образовалась после восходящего тренда в районе уровня сопротивления. То есть условия здесь крайне плохие для образования данной фигуры. То есть вот у нас восходящий тренд, после которого образовалась голова и плечи. То есть я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Обычная голова и плечи, перевернутая, должна образовываться вот таким вот образом после нисходящего тренда. То есть условия здесь не располагают, тем не менее данная формация имеет место быть. И опять же, потенциально данная формация, если она образуется, она может дать импульс до уровня 57 тысяч и пробитие данного локального максимума, который мы с вами и ожидаем. Итак, друзья, будем наблюдать с движениями цены, потихонечку подстраиваться под движение цены, посмотрим, что будет происходить. Вот такое вот видео я хотел для вас сделать, дать вам небольшую пищу для размышлений и немножко определиться с движением цены на биткоине. То есть ожидается небольшая коррекция с большей вероятностью. Пишите в комментариях также свое мнение о биткоине, пишите вашу обратную связь. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Опять же, я абсолютно все комментарии читаю. Ставьте это видео палец вверх, если это видео у вас полезным инфротином. Подписывайтесь на телеграм-канал с обучением. То есть, та же самая «Голова и плечи». Здесь вы можете найти обучение по тому, как с ней работать. И контент потихоньку дополняется. Это, друзья, тот канал, который я создал для обучения на своем опыте. То есть, здесь... Чисто мой практический опыт. Это не знание из учебников, это именно мой опыт, который я наработал в процессе 7 лет практики. Поэтому как и начинающие, так и опытные трейдеры смогут для себя что-либо здесь нового подчеркнуть. Опять же, контент постепенно дополняется, подписывайтесь и обучайтесь Все абсолютно бесплатно. Друзья, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.